Простой рецепт очень вкусных макарон в домашних условиях, дома да, качественные макароны приготовить дешевле, чем купить в магазине. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Насыпаем муку в большую миску или на стол, по центру делаем небольшое углубление, разбиваем туда куриные яйца, смешиваем муку с яйцами, постепенно забираем муку с краев до однородной массы, месим тесто вручную. Выкладываем готовое тесто на присыпанную мука и поверхность, тыльной стороной ладошки раскатываем тесто движением от себя, раскатываем и сворачиваем, так продолжаем около 8-10 минут, тесто должно стать гладким. Подготавливаем машинку для приготовления макарон, устанавливаем валики в самый широкий отсек. Теперь нужно разделить тесто на несколько частей, раскатываем каждую часть толщиной не более 1 см, пропускаем тесто сквозь валики, складываем в 3 раза и снова пропускаем через машинку, повторяем это действие несколько раз, периодически сужаем расстояние между валиками и снова пропускаем тесто. Фиттучини, пропускаем тесто через широкие лезвия, для макарон тоннарили, пользуемся узкими лезвиями, Макароны по парделле нарезаем короткими и широкими. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Получились отличные макарошки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Лука пшеничная, 800 грамм, обычная или из твердых сортов пшеницы. Яйца. 8 штук. Количество порций 3-4. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем приятного аппетита. Жду вас снова.